Итак, если вы посмотрите на окошки для подсветки, я скажу, что окошки сами правильно исполнены. Ничего страшного, если они крыло немножко сделаны или как-то не так, как нужно. Это уже так ответственность на мастере. Но другая другая проблема, которую не нужно допускать, как допускают мои мастера, вот, хоть и говорят, что мы уже по 50 окошек сделали, там очень много проложили так труб, и все это проходило, а вот здесь у меня как бы не проходит. Но вы обратите внимание на саму вот трубу для электричества, для кабелей. Она положена неправильно. И вот для того, чтобы правильно положить эту трубу, необходимо вот, вот, эту, трубку, вот эту трубку заводить отсюда отсюда вот так, и потом уже сама хилона, то есть сама так сказать, лампочка или как это ну одним словом подвод к лампочке не будет вот эти провода видны в данный момент работа исполнена неправильно, следующее так сказать, окошки мне придется контролировать самому ну вот так мы и работаем поэтому Заказчики, контролируйте своих мастеров, которые приходят к вам, потому что иногда им никто замечаний не делает, а вы, мастера, стройте из камня, зарабатывайте на камне.